Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания перемены на пороге. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое время в комментариях, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, перемены на пороге это такая интересная тема. Я против, еще раз говорю, этой формулировки, Ну а почему бы и нет? Почему бы и сделать на то, что ты не знаешь, и на то, что ты как-то не особо даже приветствуешь? Ну а почему бы, собственно, да? Для роста это все равно. Жизненно необходимо быть в ситуациях, когда ты никогда в них не была. Поэтому мы растем сегодня, и вы растете вместе со мной, я надеюсь. Поэтому давайте меньше разглагольствования, больше дела. Перемены на пороге загадали себя, загадали можете ближайшего маму, ближайшего человека папу, либо там дочь, не знаю, можете загадать кого угодно. Ну, надеюсь, старшего возраста. Какие-то перемены, возможно, ожидают этого человека тоже. Если у вас как-то хочется назвать, вашего вот туду сегодня. Вот здесь где-то. Вот, вот моей дусечки тут. Не знаю. Хотя можете... А может живот, А можно животных, интересно, загадать? Ладно, короче, не факт. Давайте, давайте дальше. Все, перемены на пороге решили. А что-то про животных подумала. А вдруг у кого-то самое любимое животное сейчас вот интересно, что же с ними, допустим, будет происходить. Что-то почему-то. Ныряем, ныряем. Все. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант. Не синий, сиреневый, не фиолетовый, видать, с этого возможно и придут. А красный. А то синий сиреневый, прям вообще пошла. А, Перемена на пороге. А, возможно, любимый цвет. От сильного. От сильного нам тут, знаете? Перемена на пороге у красных людей по этому варианту. Верховная жрица. Ну как, ну, к Верховной жрице? Нет, у нас топ-карты помимо Верховной Жрицы у нас. Давайте Верховная Жрица, окей. Первая у нас карта. Перемены на пороге, некоторое интуитивное знание, обострение ваших интуитивных способностей, хорошие и, возможно, интересные сны, э, сновидения, какие-то явления видения здесь возможные в ночи и тому подобное. Но здесь что-то очень сильно нестандартное, скрытое в темноте. Я бы сказала, вот какие-то такие перемены больше не на внешнюю среду, а больше как воздействие на самого человека здесь больше отыграются. Да, возможно, как-то вы будете преувеличивать свои некие, некоторые знания и опыт в некотором вопросе в одиночку. Тоже может это проигрываться. Возможно, в какую-то сферу войдете с кем-то, какую-то для себя очень сильно непонятную, либо неизведанную, то есть пойдете на неизведанные участки, неизведанные территории, то есть погрузитесь как вот другие, допустим, кто-то там читает, погрузитесь во что-то очень сильно неизведанное для себя. Либо как хотите что-то изведайте, и, может сомневаетесь, либо как-то не знаете, стоит, не стоит. Может играете на каком-либо инструменте и все равно хотите что-нибудь изучать. Ну, то есть здесь больше как развитие э, вашего восприятия, развитие вас как духовного, возможно развитие каких-то ваших навыков, если как-то в физическом плане. Вот, возможно, какие-то экстрасенсорные там обострения. Допустим, тоже может здесь и проиграться. Возможно, также воздействие сильное там лун, не лун. Посмотрите, какой, какой лунный сутки на, этот, на это время, когда вы смотрите этот расклад. Может быть, там тоже вы найдете для себя некоторые подсказки именно в лунных днях допустим, тоже здесь можете, как некий, некий момент подсказки. Возможно, вы будете вкушать какие-то знания. А возможно, вы вкусите, вкусите знания и просто не уйдете больше никогда с этого, такого, с этой дороги. Потому что, как вот здесь девушка, я забыла, что у нас за богини это дочь Дименты вроде. И она, ее Аид, короче, похитила. А и похитила, при этом скушала она от гранаты, и от граната. Я, короче, осталась там на веки. Ну, можете как бы вкушать, можете, как бы, ну если в плане там всяких сексуальных дел там лишаться всяких интересных дел тоже такое возможно проигрывается. Но, дорогие мои, ну, я уже первый раз у кого-то может настать, <с> дорогие мои, для кого-то для чего-то. Может, не знаю, может, вы первый раз с ним поцелуетесь, либо еще что-то, а вдруг, а вдруг, все-таки такие интересные тут подробности, но вот что-то здесь, я бы сказала, больше неизведанного, и вы туда просто как углубитесь, пойдете и будете для себя новое все изведывать. Изведывать, изведанное и тому подобное. Какие-то знания также здесь у нас змея. Змея не всегда это какое-то искушение, больше как знания в этой колоде Таро они основаны на знании. Именно змеи показывают именно какие-то. Еще раз скажу: знания. Тавтология не то слово. Вот. Ну, здесь углубление вот именно во всякое интересное и окунание в то, что неизведанное. Вот именно все вот. Смотрите, вот поэтому варианты перемены на пороге, они больше не видны. То есть, понятно, что вот само перемены на пороге, вы порог видите. То есть значит, и перемены вы видите, и примерно предполагаете. Возможно, вы предполагаете что-то неизведанное, хотите туда пойти. То есть здесь очень сильно проигрывается тот момент, что вы в принципе, либо как вы не предполагаете, что может какие-то с вами ситуации просто случиться каким-то ситуациям, здесь тоже может отыгрываться, что какое-то неизвестное для вас событие просто к вам придет. То есть здесь как вот именно как по пустой карте, если считать, не то что по пустой, а как по стопе карте, что информация закрыта. То тоже может такое проигрываться. Но если так углубляться, то чисто углубление в неизведанное для себя, навыки социальные какие-то вопросы решать, возможно, неизведанные для себя. Вот входить какое-то интересное и при этом набираться возможно некоторых, некоторых знаний и опыта. Для некоторых опыта, конечно же, тут может очень сильно проиграться. Возможно, также вы найдете еще раз подсказки и ответы в лунном календаре. Тупо. Здесь тоже может на это все-таки идти какая-то речь, потому что здесь вокруг луны и, соответственно, еще и луна здесь. То есть здесь разные формы, разные эти Луна, я бы сказала, ладно, все, давайте, а то я уже, вот уже полостинка заигрывается, все, давайте, дорогие мои, вот какой-то такой момент, вот, à... все, Мне все, дорогие мои, здесь вот прям вот сразу одна карта, бывает такое у нас прям частенько что-то, я, я помню, несколько раскладов, прям, раскладов 20 назад такое было, то есть прям первая тоже жрица там. Это интересно. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас на голубую свечу? На голубую свечу перемена на пороге, перемена на пороге, голубая свеча, голубая свеча, перемена на пороге. Восьмерка жезлов, девятка жезлов. Отвоевывать порог, видать, кто-то будет, либо себя, либо внутри себя, саму себя. Ух, семерка-то чаш пришла. Ой, дорогие, а на пороге-то, а на пороге-то туску, Туз кубков шестерка пентаклей, дурак. Я уж подумала, мужик сейчас выйдет. А мужик, либо ситуация, либо еще что-то выйдет. Какая-то... Так, ладненько, на пороге у нас в принципе... На пороге, на пороге. А может, какой-то шут гороховый, а вдруг? А, а вдруг какой-то шут гороховый, да, на пороге? А думаем, не думаем с ними что-то завязать. Какие-либо никакие отношения. Тоже может такое проиграться, почему бы и, собственно, нет. А возможно, некое новое знакомство, некое новое начинание, некое новое прям... Да, вот здесь и бросили у нас Пентакли уже выскочил. И мир. Это интересно. Возможно, новые союзы, возможно, новые объединения, возможно, новые люди в вашу жизнь очень сильно так и вскочут, прискочут, скажут, заявят, давай, вперед с песней, я готова, ты готов. там Вот, вот какой-то такой момент взбалмошности перемен. Они очень сильно, я бы сказала, имеют характер взбалмошности. Но ну, здесь по восьмерке жезлов очень сильно ярко, очень сильная такая перемена, быстроходная, быстродейственная, возможно, и быстрее, чем вы думаете какие-то перемены произойдут то есть это как ускорение всего на свете либо молниеносность также эта девятка жезлов она больше я бы здесь немного восьмерка жезлов как немного преувеличила бы именно как преувеличение девятки жезлов то есть вы не будете там за кого-то бороться либо от кого-то отгоняться вот скорее девятка жезлов вы как будете больше справляться с ситуациями, потому что у нас идет дальше просто сила семерочка чаш. Вы будете справляться с какими-то вещами, которые, возможно, вы даже надумали. То есть здесь тоже может какой-то такое проиграться тупо вот по четверкам. По четвёр... по четвёркам... по... По... За эти четыре карты. По этим четырем картам. Вот. Ой, я догадалась, ой, я сказала. Вот. Ммм. Возможно, вы очень сильно тогда, если восьмерка чаша еще с тузом тогда, и как если восьмерка и с девяткой, то целенаправленно какие-то перемены будете вносить в вашу жизнь. Возможно, что-то для себя новое тоже попробуйте, как в первом варианте. Ну вы здесь уже попробуете, и вы уже это сделаете. То есть здесь бы я бы... Я бы в первом варианте сказала, что они только попробуют, но будут ли заниматься, либо нет, это большой вопрос, и от них зависит. А вот здесь я бы сказала, вы попробуете, и вы останетесь. Вы что-то такое интересное, это как попробовать новое блюдо, и все, я это буду блюдо готовить. Вы, не знаю, у кого-нибудь попробуйте там с либо еще что-нибудь, либо утещое. Что-нибудь попробуйте, и вы это будете использовать в своем обиходе. Но здесь перемены больше целенаправленные, в зависимости. Они больше будут зависеть от вас, от вашего восприятия, от вашей устойчивости. Вот. То есть, возможно, какие-то новые увлечения тоже могу сказать, новые какие-то вещи, которые, при которых вы что-то дарите, либо вам что-то дарится, либо происходит симбиоз вас с кем-то, то есть вот какие-то перемены связаны больше с симбиозом людей, с людьми, социальными какими-то вещами, новыми для себя, либо все таки будете как-то внутренне с какими-то проблемами, своими, допустим, недугами, да, справляться, ну тоже, если какой-то такой вопрос в зависимости, да, или нездоровья, может такое проиграть. Ну, почему бы, собственно, нет. Девятка жезлов, семерка чаш, сила. Сочетание такое дерзкое, яркое, ну, болезненное. Болезненное, прям, я бы сразу сказала. То есть будете справляться с какими-то возможными просто переменами в жизни. Здесь вот, ну, вот здесь вот вы какой-то, вот, вот, вы будете тягать какие-то вещи. Вы будете, не знаю, как, возможно, некоторым сезивным трудом, да, заниматься будете. Да, здесь тоже может это проигрываться, но... Я бы не сказала, что каждый труд — это сизифов, нет. Ну, сизип или как там его, который камень-то таскал, а это на самом деле ничего не произошло. Нет, здесь люди целенаправленно для себя что-то решат. Эти перемены будут какие-то взбалмошные. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. То есть, возможно, какие-то новые, правда, знакомства, новые чувства, новые обновления, какое-то... Как, тоже здесь может проигрываться дурак рыцарей по миру. То есть вы нацелены, будете направлены на то, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. Либо как-то пройти некие изменения, либо некую трансформацию. Возможно, также на внешности может быть заключено какое-то понимание. То, что я хочу изменить в себе. Но вы будете целенаправлены. Вот здесь э, тихо поступьёте. -ти -ти Тише едешь, дальше будешь. -ти тихо будете справляться от дурака до мира какой-то, возможно, ситуации, которая у вас очень сильно терзает вашу душу, и она связана больше с социальным, э, социальными моментами, и, либо с вашими чувствами в этом всем. То есть здесь, да, я бы сказала больше как-то так. Возможно, вы что-нибудь придумаете и тупо на, на это нацел, здесь сделаете. Тупо здесь тоже может такое проиграться. То есть вам в голову э, стрельнула какая-то мысль, идея, причем очень сильно интересная, э, недосягаема особо, но она заманчивая. Давайте так, по семерочке чаш в таком она очень сильно заманчивая, захватывающая. И, возможно, вы просто будете тягаться и идти к ней. То есть здесь какой-то такой вопрос э, и ответ. Вот какие-то перемены такие. Это интересно. Вот это прям вообще динамизм, хотя... Больше, я бы сказала, здесь какой то позиции прям чуть-чуть путанные, то есть обычно, конечно, такой голубой, он спокойный, а здесь перемены яркие. А в красном наоборот, он яркий цвет, но здесь перемены такие спокойные, синие такие, это интересно. Как будто перепутанные прям цвета, ну ладно, ну ладно, значит так надо. Ладненько, давайте. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант, Приветики. перемены на пороге. Давайте посмотрим, просто тут интересные люди выберут, я сразу говорю, интересные люди. Здравствуйте. Перемены на пороге, может быть перемены на лето. На пороге башня. Ну, соответственно, у нас башня, король пентаклей, десятка пентаклей. Кто-то сказал, кто-то сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Это интересно. Ух, дорогие мои. Ух, ух, ух, ух, ух, ух. Сложно, я бы сказала, немножечко переменные. потребует от вас максимум каких-то возможностей, возможно, в финансовом плане, либо, либо в вашей семье. Может, вы кому помогать будете? А здесь тоже может проигрываться, то есть кому-то нужна будет какая-то ваша помощь, ваша поддержка, ваше взятие какого-то, не знаю не знаю, флага, что-то взяли, взяли мы и пошли, короче. Вот здесь тоже может какой-то такой, то есть на вас взвалится какая-то вдруг ответственность, либо взвалятся какие-то решения, чтобы вы должны это все разрулить и принять. И это раз. У нас по башне какой-то гром среди ясного неба, все как-то, все перевернулось, все как-то крахом, возможно, у кого-то пойдет, и вы будете это решать, либо у вас это случится. Дорогие мои, вот здесь вот как-то, вот я бы сказала, либо вы либо у вас, либо вы кому-то будете вот именно способствовать, возможно, какой-то мысль. Возможно, вы будете помогать чем-то очень сильно. Возможно, семейные какие-то праздницы, праздниц где-то вы будете помогать. Возможно, вы как-то вам семья будет помогать чем-либо способствовать, возможно, вашему какому-то продвижению по жизни. То есть здесь вот даже вот влюбленная пятерка пентаклей, семерка чаш. Перемены не особо обстоятельные. Вот здесь вот, я бы сказала, перемены, которые вас закалят очень сильно. То есть в любом плане какой бы вы страной им бы не были. То есть если вы кому-то предоставляете некую помощь, поддержку, возможно, либо вам. Ну помощь, поддержка, влюбленная пятерка пентаклей, семерка чаш. Ну только только по каким-то мыслям. Ну, имеется в виду туз мечей семерка чаш. То есть, возможно, какое-то еще то представление поможет либо вам, либо ваше представление кому-то поможет. Но вот здесь вот именно как закаленный вот сталь, характер и все дела. Как вот бьет по, -по, -по, -по, -по, -по, -по, -по мечу, вот, чтобы его закалить. Вот здесь такие же перемены и будут. Немножко такие закаленные. Ну, достаточно прикольные. Да, двойка пентаклей, пятерка чаш. Ну, тут соответственно. Дорогие мои, ну, не какие-то, ну, давайте, ну, закаляем характер, все дела, и вот здесь вот, да. Даже пятерка чаш у нас выплазила, ёптушь, ёптушь, какая кошмар, дорогие, куда, куда, куда идем? Ой, куда идем то Дорогие мои, да. Ой, возможно вы кого-то вытаскиваете из какой-то зависимости будете. Возможно вы куда-то, ну да, здесь выставляете... Либо себя за шкирку куда-то вытаскивать в какие-то вещи. То есть вот здесь вот чисто вот какой-то закаленные перемены. Больше основаны на помощи, поддержке, на, не знаю, вот кровь бизнесу надо это сделать. Да. Вот силы здесь нету, но это просто вот, вот одна практически карта сила. Но здесь скорее, почему сила не выпала? Потому что сила это больше на внутреннем а отыгрывается, а здесь все-таки на внешке. То есть, возможно, вы какими-то своими словами, своим выбором, своим доводом, вы будете вытаскивать какую-то всю... Интересную кукофонию за шкику куда-либо, чтобы было бы веселее, да? <свят> да, возможно, какие-то прям заблуждения дичайшие. То есть, дорогие мои, вот здесь осторожно... Фиолетовый постоянно что-то какая-то дичь. Осторожно, пожалуйста, выбирайте эту позицию. Не выбирайте, если вам не нравится. Забейте на этот расклад и идите дальше спокойно. Я же говорю, у нас Луна, потом Ирофан, потом у нас и Верховная Жрица. Что у нас, что еще может у нас выйти? Я же сказала, что что не закалять, то делать нас сильнее. Вот здесь вот, к сожалению, вот такая позиция, она вот именно вот здесь и выпала. Возможно, какими-то учениями, нравы, учениями вы будете кого-то просто наставлять на тупо путь истинный. Тут тоже очень сильно проигрывается. Возможно, от вас потребуется некая финансовая вложения. либо вам либо от вас то есть здесь я бы сказала немножко в таком в таком ключе вот ну-ка вот прям за шкирку будем тянуть будем тянуть <как> будем держать равновесие вот вот вот, вот это Из -из -из земля сойду Из земля я сойду Ой, вот, вот здесь вот кто-то будет стараться ухватить землю и сказать, слышь, земля, подожди, подожди, здесь еще не сошли люди со мной. Не сошли со мной люди. Люди, заходите, я держу землю, пойдем. Вот здесь какая-то такая позиция. Ну, давайте совет. Я так не могу вас отпустить. Ну, самая, вот самая не очень хорошая карта, они прям вот здесь. Еще десятки мечей у нас не хватает так. На перевес, чтобы вот прям в дометочку. И как-то вот еще что-то. Ну, очень, да, очень, очень как-то. Давайте совет, подсказка, как угодно. Колесница, колесо. Верим в свои силы, верим, прорываемся по колеснице едем, все у нас получится, настраиваем себя на нужный лад при, при любых обстоятельствах колесо я бы сказала здесь больше как нацел на при любых ситуациях делаем все возможное от вас зависящее. Все Мадарионо это карта э, потенциала человека, ну, насколько он может, насколько он не может все дела. Ну, это такая, такая мини трактовка одно предложение. Но ну, я всегда поменяю делаю. Я никогда так не особо размусоливала. Хотя бы надо. Надо бы размусоливать карты для будущего. Поэтому колесница десятка. Колесо и всемодаренное. То есть десятка это колесо. Вы поняли. Вот. Поэтому делаем все возможно. Прорываемся. Даже какие бы ситуации нас не ожидали. То есть вот... Да, прорываемся, прорываемся, дорогие молниеносно, но я, я, я не скажу, что сразу, но все-таки надо какие-то очень сильно такие усилия, прям возможно, даже над собой сделать, либо над кем-то, да, над кем-то усилия ради всеобщего блага тут тоже может проигрываться. Ну и с течением времени, конечно же, все. Не у всех получится, но получится. Да, здесь вот есть какие-то вещи, которые не получится, но есть которые идеально выйдут. Поэтому, дорогие мои, <как> я бы сказала про через стерник с звездам. Прям вот да. Вот очень такая яркая. Бух, бух, бух. Вот. как-то так. Здравствуйте, кто загадал у нас населеный, желтый, как угодно, вариант. Перемена на пороге у вас. Перемена на пороге у вас. Семерка пентаклей. Неплохо. Рыцарь. Уа -бла Паш, чаш. Девятка мечей. Офигеть. Семерка Жезлов. Отвоевывать, завоевывать, либо привоевывать. Рыцарь пин. Так и десятка чаш: перемены на пороге. Я бы сказала, немножечко давайте свое мнение, свое какое-то хобби, свое любимое дело, свою любовь. Будете отстаивать вот, отставить, возможно, в семье, отставить, возможно, перед кем-то. Вы что-то будете, я бы сказала, даже целенаправленно отстаивать. То есть вам придется это будет сделать. Что-то будет свое отстаивать. Возможно, очень долго, возможно, какую-то семью, либо, либо себя в семье, либо кого-то из семьи, то есть, либо кого-то из ваших любимых, родственников там детей, что-то что такое, отвоевывать, отстаивать какие-то свои права. Ну, социальная такая сфера очень сильно явная здесь прослеживается, возможно, какую-то свою влюбленность, свою в какую-то влюбленность, какое-то дело тоже, отвоевывать, отстаивать какие-то свои позиции, потому что семерка жезлов ⁇ это у нас отстаивание своей границы, только, только, только, только я и только знаю, как надо и тому подобное. Вот. И по рыцарю Пентакли, и возможно кого-то, то есть какого-то человека либо как кто-то возможно отвоюет вас, завоюет вас, отвоюет вас, возможно какое-то вы как-то возможно в каком-то месте заблуждались, а человек вот вам продемонстрировал какие-то вещи, причем наглядно. Тут тоже может как-то проигрываться то есть какие-то поступки другого человека, чтобы вас ваши страхи снять. Здесь какой-то такой момент что-то углубился, что-то пошла, пошла, пошла, пошла, поперла. поэтому ну, семерка Пентакли, я бы сказала, что перемены носят больше здесь ясный характер, но при этом, возможно, какой-то медлительный процесс, возможно, как будет. То есть медленность процесса, тут семерочка Пентакли и рыцарь Пентакли у нас проигрываются. То есть именно указывает на медлительность процесса. То есть, возможно, какой то замедленный, перемены будут в замедленном действии. слоумо. Вот здесь вот какой-то такой момент. Возможно, вам придет и в голову, а потом вы испугаетесь, а потом все-таки не испугаетесь, а потом будете отстаивать и пойдете туда. Как-то здесь, как-то в слому. Возможно, перемены просто эти очень сильно либо отойдут от вас, но при этом просто придут очень сильно медленно. Либо просто сейчас придут, но при этом очень медленно будут развиваться. Тоже здесь такое может проигрываться. Вот. Но, ну, возможно, какое-то свое право, какую-то кандидатуру где-либо тоже можете как-то отвоевать. Завоевать. Немножко я бы хотела на семерке жезлов и напожу чаш. Возможно, вы пойдете туда, куда немножечко страшно, куда немножечко хочется, но немножечко страшно, и вы об этом не пожалеете. То есть это из вас сделает тоже сильнее. То есть здесь тоже может проигрываться. Я пойду немножечко туда. Куда вот в темноту, куда немножечко стремновато, но очень сильно хочется. Очень сильно надо, возможно, также здесь, как и надо, куда-то пойти, куда очень сильно страшно. И вам ну, я бы сказала, вы там, да, наворотите всяких дел. Я бы сказала, да. Вам для блага будет это больше. В эмоциональном плане, возможно, даже неком физическом и осязаемом. То есть попробуйте для себя что-то вообще стрёмное, страшное, но вам это зайдёт. денег будет очень а на таких больших а у кого-то вот кого она кто-то на деньги попадет очень сильно интересный поэтому сколько возможно компромисс в денежном плане и в семье тоже можете искать то есть какой-то такой момент то есть у кого-то спросить какие-то средства у кого-то либо отдать на что-то какие-то средства на какие-то хотелки чьи то возможно просто хотелки но не особо какой-то ценности они будут не нести особо ценности, но это просто хотелка для равновесия какого-то человека. То есть здесь тоже может какой-то такой момент. Может, вам там, не знаю, сын придёт, скажет, вот я женюсь, не знаю. Женюсь я, мамка, встречай её. А вы его, божешки Вот, ну здесь какой-то такой момент. Ну, что бы собственно. Ну, ладно, я шучу. Поэтому, дорогие, в принципе, такие перемены интересные, но больше как-то, я бы сказала, немножко так потихонечку. но ну, имеется в виду разные какие-то я больше тему назвала. Но они больше носят неизвестный, больше носят длительный характер, и который вам приносит некое внутреннее счастье, но и которое вызывает некие страхи. То есть, перемены вот в таком каком-то контексте будут. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что досмотрели видео до конца. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждем вас на стриме, если что. Приходите на стрим, становитесь спонсором, будете выбирать тему, мы будем с вами играть и тому подобное. Поэтому желаю вам все. На Яндексайме у меня тоже есть расклады. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.